Чё по хламу? Не удачь, что Ты живой там? Ой, тут еще одна коробка упала с шапкой и шиншиллой Сейчас вы бы Сейчас 2018-й, жить, ботана Чё по... Прости, я улетаю... <свyt> <свyt> чё по... Чё по ровной речи вообще? Ч по ровной речи? <пишут> Эй, чувак, ты что, в банку засел? <пишут> Мне усынись, да? <пишут> Больше движений. <пишут> <пишут> <пишут> ну ч, <чё>, было? <пишут> По-моему, да ой oh ма oh. Очень натурально. <laughs> Будешь снимать волю? Скажи что-нибудь. Hey guys, I wanna. Um teach you how to find a boyfriend if ugly, super ugly, like me. Lagi. I'm not ugly, То у меня для тебя плохие новости, ты стрёмная! А также, если ты такая же сногсшибательная и красивая девчушка, как я, и тебя почему-то заставляет снимать видео такого типа, то у меня для тебя плохие новости. Чё по повторяющимся фразам, блин? мразь <звы> это выглядит когда я пустой экран только да? <звы> слушай может тогда сходим куда-нибудь <звы> <звы> да душал ну ты машу иди сюда <звы> <звы> дай мне тебе показалось Эй, пацан да. да! и это... Ой... Я не могу... Кажется, у нас... Твоя! Так ты хотя бы усы бы поврил, с такой красоткой гуляешь! Мерзость! Вообще-то обидно было... Я могу управлять железом! <суши> Ананас <суши> Я не могу его кусить Боже, я тебя <суши> Вот это приклеилось <суши> Только что я его вот так вот крутила. вовсю <суши> О, oh Ну что, как тебе сниматься на базаре? Мне понравилось, я вспомнил свое детство, у меня папа работал в базаре. Я сидел у него на прилавке. Эй, на этот канал, чтобы не пропустить самые новые неудачные кадры А ссылки на готовое видео в описании Загляни, если не смотрел Но мне пора